Сегодня проходит э, открытый кубок Харькова по смешанным мини ММА, Харьков ММА Хаб. Ну, в этот год для всех непростой, но все-таки мы постарались э, под конец года сделать яркое событие. Очень было мало стартов и хотелось сделать такой праздник небольшой, хоть, хоть без зрителей на трансляцию, но все-таки праздник спорта для всех. Конечно, было много трудностей, уже думали, что не разрешат проводить, но министр спорта, э, события календарные, министр спорта разрешил. Вот. Ну, мы все нормы карантинные нам удалось соблюсти, поэтому турнир получился. Также в этом году нам удалось все-таки, также без зрителей, с соблюдением всех карантинных мер, удалось провести в городе Днепре чемпионат Украины. Очень были плотные поединки, действительно, ну, ожидаемо, канал выходили уже мастера спорта и мастера спорта международного класса. Так что спорт развивается, ММА развивается. Все это когда-нибудь закончится. И карантин, и пандемия. Поэтому будьте сильными, занимайтесь спортом. Мы не останавливаемся в развитии ММА в Украине. Рада сегодня присутствовать на турнире, в эти наши не, э, непривычные условия, как бы карантинские. Э, есть турнир какой-то, я думаю, порадуемся зрители и будем смотреть, радоваться. Э, ММА это мужской мужественный вид спорта, э, поэтому всем желаю заниматься и приходить на бои, а также и выступать. значимый турнир, достаточно серьезные ребята приехали. В этом году очень мало мероприятий было в ММА, официальных по крайней мере, но это не значит, что мы не готовимся, что мы не тренируемся. Ребята готовы, и следующий год, я надеюсь, выдастся очень жарким, и мы покажем себя. Несмотря на то, что чемпионат Европы и чемпионат мира в этом году были отменены из-за пандемии, работа в федерациях и в осередках не утихает. И вот как вы видите сейчас, ребята пока достаточно высокий уровень. Поэтому следите за нашими событиями, и на следующий год мы преподнесем вам немало сюрпризов.